Добрый день, мои дорогие! Меня зовут Юрий Пузыревский, и в этом видео я бы хотел поговорить о доступе к ресурсным состояниям и, и о доступе к ресурсам. Когда я говорю слово «ресурсы», я имею в виду не что иное, как то состояние, в котором вы э, готовы совершать те или иные поступки, которые для вас в данный момент необходимы. И говоря на языке НЛП, мы говорим чаще всего о внутренних ресурсах, то есть что дает мне силу, что дает мне энергию. И очень часто, когда мы ставим перед собой какие-то цели, мы их действительно хотим, мы их действительно хотим достичь, и мы сталкиваемся с такой проблемой, что у меня есть классная цель, и да, вроде бы она меня зажигает, но я почему-то сейчас не испытываю того состояния эйфории и энергии, и у меня нету возможности такой чисто физиологической внутренней ее достигать, хотя цель эта для меня действительно важна очень. И с такой ситуацией мы сталкиваемся достаточно часто и всегда я уверен, что всегда в любой ситуации есть решение. И в НЛП есть такие э, базовые предположения, мы их называем в НЛП пресуппозиции. Так вот, одна из пресуппозиций в НЛП говорит, что весь субъективный опыт закодирован в нашей нервной системе. О чем она нам говорит? Она нам говорит на самом деле о том, что... Все, что когда-либо мы испытывали в нашей жизни, оно есть уже в нас. То есть, если мы испытывали когда-то восторг, если мы испытывали когда-то эйфорию, если мы испытывали когда-то творческое состояние, у нас все эти состояния хранятся в нашей нервной памяти. Я бы ее даже назвал эмоциональной памяти. И у нас есть прекрасная возможность... Это состояние для себя опять достать, каким образом мы можем это сделать? Но на самом деле, если вы поставили себе какую-то цель и не горите энтузиазмом ее достигать, да, вспомните себя когда вы были влюблены. У вас не было сомнений, что вы хотите быть с этим человеком, и вы могли преодолевать какие-то невероятные расстояния, вам хотелось проснуться пораньше для того, чтобы скорее увидеть этого человека или сказать ему что-то, или написать смс -ку. Так вот, так или иначе, мы испытывали эти состояния в детстве, в юношестве, в молодости, и мы можем... Сознательно, сознательно вернуться к тому состоянию, когда мы действительно испытывали нечто подобное, нечто похожее. И когда мы, вы можете задать вопрос, как это сделать, вам нужно сесть, расслабиться или наоборот, пойти на прогулку. И просто повспоминать себя, себя самого ассоциированно, то есть из себя изнутри повспоминать, когда вы испытывали нечто подобное. Нечто подобное, когда вас, я не побоюсь этого слова, когда вас перло. Просто вспомните, когда вас перло. Перечислите несколько таких моментов, когда вас действительно перло. И... Когда вы поперебираете, поперебираете для себя и составите некий для себя такой условный внутренний список тех моментов, когда вам было хорошо, когда вас ничто не останавливало, вы можете пользоваться этим своим списком, то есть периодически возвращаться к тому состоянию, когда вы, вас реально перло. То есть, ну, то есть вспоминать это, вспоминать это состояние, и оно будет переноситься э, на ваше текущее состояние. Для меня, допустим, такое, текущее, такое состояние, когда я э, любил кататься в детстве на мотоцикле. Я вот прямо вот э, летом, знаете, в деревне, когда.. Ты можешь взять и уже как взрослый почти как большой человек взять и покататься да на таком серьезном средстве передвижения как мотоцикл и ты только думаешь о том как бы тебе скорее там где-то добыть этого бензина что-то продать там на грибов ягод поехать на рынок их продать чтобы купить бензин и покататься вот для меня это моя ситуация вот этот мой опыт закодированный в моей нервной системе есть большой ресурс когда мне нужно чего-то достичь И я уверен что в жизни каждого из вас есть такие состояния просто не поленитесь не поленитесь возьмите для себя сейчас прямо сейчас не нужно откладывать это на потом вспомните свою жизненную ситуацию, а лучше несколько таких жизненных ситуаций, когда вас реально перло и когда вас было реально не остановить. И этот опыт постарайтесь перенести на вашу сегодняшнюю действительность. Я желаю вам успехов в достижении ваших целей. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Друзья, если вы видите формат канала немножко меняется я знаю что многие люди приходят на мой канал за конкретными нлпшными техниками я сейчас стал их немножко разбавлять своим жизненным опытом и на мой взгляд это более такой лайтовый легкий формат когда вы можете 3-5 минутное видео посмотреть не разбираясь в деталях напишите пожалуйста в комментариях к этому видео как вам этот формат как то о чем я вам рассказываю. Полезно это, бесполезно. Мне очень хочется развиваться самому, развиваться вместе с вами. Поэтому, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. С вами был Юрий Пузыревский. Пока-пока.